И перед началом ролика подписка лайком. А -а -а. сегодня не знаю, даже, может, у вас будет атака. Будь она обычно Классный чувак, копеечник. О, 3x сундучков, классно сегодня вышло. Давай-давай-давай. конечно 8 сумочек получше напиши когда если ты знаешь какие же сумочки есть более-менее крутые вам мой персонаж колдун вуду я понял персонажа колдун вуду он прикольный так читаем. колдун вуду особо опасен, атакует сразу несколько врагов старо остерегайтесь и я добитых а понял, давайте-ка дедутый. У него 35 маны. Вау, мировой ну, штук крутой. Я, наверное, хочу взять без брони. Так. Так. Урон 10. 35. Так. 50 на 50. А у вас тут 25 на 35. Ну пока что он не нужен. Я хочу прокачать персонаж. Чтобы выигрывать. хп-шки, стрим. И также урон, силы. Два ворков тоже. Ворки станут еще сильнее. 20 минут не стоит, ладно. Урон во. 51. На нормально. Так, ну по-быстрому а уже начнем. О, да. Уровень пироманта. Я люблю пироманта. Я очень люблю почему? Потому что он огненной. И все. И вы станете сильнее. Смотрите. активность 12 уровня. Я уже 5 уровня прокачал. Просто шикарно. Пошли уже. Окей, сейчас попробуем. Друзья, наверно будет жестко. О, бронза 2. Вау. Я на уровень бронз 2 давай подальше так давай битву битву броню бронз в 2. Так пока разрушается эту подумал. Можно тебя брать а. монеты на скуда монеты? А, блин не видно. Ну ладно, о, все тысяч так на не на противник. Отлично карта для боя. Отлично сойдет для колдуна и всяких интересных штук. Моя победа. Все. Обязательно. Хорошо. Будем ждать. Да, сразу завод построим. Чем быстрее, тем лучше. 150 строим. Давай. 40 строим вайн Отлично Так, нужно ничего чучок, что он прям не помогал В заводе а, давай еще одного Значит, Стоп, стоп, стоп а, Нет, No Mai Course, No My Course, не No, no! <laughs> За что? Слушай, вы такие непослушные, послушаем, слушайте! Вот серьезно, если это будет вести, то мы проиграем. О, мой год, о, мой год. Нет, нет, нет, нет. Ну, один чупачок сюда. Хотя только красиво сделать, но не получается. один По кастран. Ну, прекрасно, друзья, ну, прекрасно. Он пришел сюда, нам костил. Какой тип. понял, что мы слабаки -мо моё сюда веди, помоги нам. Кстати, один орк тащит, если чё. Он такой, чего? Чего-то чего? уровень? такой, да. А чё, ты, не, не, что то не что-то играет, да, щас. О, Мэджика, давайте одного. Кстати, таких тут у не А, нормально всё. Чем больше Васика убиваете, тем лучше вот так к берем орков потом не если точка сбора на уражес также вот, на центр Вести. все конец кто от увиновато я да сейчас ускоряемся это делаем чтобы по-быстрому закончить было в бою окей знаете, то чувствую, что он вообще, вообще питает. не читает. хватит, но мы у вас времени проведем. все, он встался. Смотрите, если есть квоя, уничтожения врагов больше, а он не только трик, ну в общем, качки переснажит. из-за блинова он больше, я меньше. двор газа я больше. двор минерал больше. он тут не сорвал, он тут что войско были, а потом уже все остальное. Всем удачи и пока.